Ну, чем заниматься собака собачье счастье таких надо посмотреть чем закончится дырка когда он уже посматривается кистота туда быстрее быстрее смотри. в кругу друзей не щелкай, Вера, она ж маленькая, что ж ты у нее забрал? И